Лозево это для ребенка как... Как, как лекарство. Да? Но это не, Но, а не лекарство. Это наше природное масло, когда, ну, когда прочищают все трубы. Это в, в, первые три дня у ребенка идет черный кал, это кровь зато, вот плодные воды, которые подговатали, вот все вот это. И это рассказали, опять кто-то рассказал, и мы в это поверили. Это вообще не про это, это вообще не про еду. Это именно прочистка нашего организма. Что такое материнское молоко? Это тоже не про гной, это не про еду. Материнское молоко это когда мать, как существо, которое здесь уже живет, вот в этой плотности, которое говорит своему ребенку о принятии. Она всегда, чем дольше мать кормит грудью груди своего ребенка, тем больше он, он, потом ребенок сам отказывается. Тем больше он понимает, что его в этом мире ждут, что он желанный, что он пришел сюда не просто потому, что он захотел, или не просто потому, что мы захотели, а просто потому, что он здесь должен пройти свой опыт. И когда она ему с удовольствием дает вот, э, грудь, это не про еду не про гной, не про что. Это даже не про духовную близость, это мы же... Нам говорили, что мы же иммунитета. Да, это... Уже да, это как бы поверхностное повышение манкета. По факту это немножечко глубже Если смотреть, это, это немножко глубже, чем это просто еда, либо, либо то, что мама ест или не ест. Потому что я уже говорила, да, что у меня получилась такая ситуация, что я три с половиной месяца не ела. И вот когда первые триместры, когда формируются все внутренние органы у ребенка, у меня формировались у него полностью на нее, когда я не ела вообще ничего и не пила ничего. Вот. У меня так сработала физиология. Вот, и у меня ребенок родился, и я прекрасно знаю, что нужно и дальше было не есть и не пить. Но так как я была, во-первых, старородящая... А вот, сколько из него у тебя было? 32. Это первое Второе. И получается, что старородящая, во-первых, во-вторых, косматик, меня наблюдали несколько врачей. И когда они видели, что я не прибавляю и не убавляю в течение первого всего три месяца. Я говорит, наверное, мы тебя положим в больницу, вроде бы с плодом все хорошо, но прибавки в весе нет. Вот. И когда они мне это сказали, мне просто стало, бедным, блин, я же ничего не ем, ну, надо, наверное, правда, начинать есть. И вот в течение двух недель как бы я разъелась, то есть первые две недели я организма не принимал никакой дух. Я понимаю, что человек, женщина может спокойно, она на полной автономии, если у нее не аскезы, а именно ей не хочется, она спокойно может выносить абсолютно здорового ребенка. Ребенок родился у меня амбидекстр. Ну, в садике успешно переучили, конечно. Амбидекстр – это когда и правая, и левая полушария, абсолютно одинаково работает. Он мог одной рукой что-то делать, и другой, и обеянь. Он рисовал, например, двумя руками сразу же. То есть он в этом смысле... У меня тоже, тоже была левша, да. меня бабуль переделали. Mm -hmm. Так я левша тоже. Но то у меня сейчас внучка, ставшая дочь, я конкретно левша и его переучила. Но это раньше в школе было. Да, но когда ребенок у тебя то правое лицо левшо, они еще принимают. Да. А когда ребенок то правой рукой есть, то левой, то берет две ложки, например, ложку и вилку начинает есть, у воспитателей не срабатывает как-то так. Либо либо трусы, либо крестик. Вот. Либо правая, либо левая. Как бы что ребенок делает двумя ложками, там двумя карандашами, у них это вообще никак. Причем я сколько говорила, они говорят, хорошо, хорошо. А потом меня вызывали. Он говорит, ну вы говорит, понимаете, что это ненормально, когда ребенок сидит и рисует на руками? Я говорю, конечно, понимаю, говорит, это уникальность. Но не знаю, нам профессор читала лекцию, она сама из МГУ, и она сказала, что вот как раз вот левополушавные дети, они, ну, так не буду обижать правополушавную, да, но все-таки на полголовы они как-то вот поумнее. Ну и поэтому вот сейчас тенденция такая, их не переводит. А так, да, но вот именно, который вот если кто-то одной рукой, когда двумя руками не понимают, нас тем более были воспитатели, мы жили в пригороде, то есть у нас дом был в пригороде, и там обычный сельский садик, причем я так радовалась, что он, у меня ребенок пошел в сельский садик, я думала, может быть, каким-то русским народным сказком, там еще чему-то, а там ну, все не так, как я предполагала в результате, Вот там как бы не понималось, как это, ну, они говорят, ну ладно, левой рукой, но это мы еще терпимо. Но когда ребенок двумя руками, вы понимаете, что у него будет разбалансировка всего сознания? Вообще вот как? когда происходит инсульт, да, у детей, у взрослых, там уже как говорят, что правое полушарие, вот если повреждено правое полушарие, то левая сторона не работает, там переплюс идет. Угу. Если левая, соответственно, правая. Так вот, когда происходит инсульт, то логопеды, ну там и невропатологи, и все, они вот именно работают с той стороной где произошло вот это вот поражение они начинают работать значит вот противоположной стороной и соответственно одновременно они работают другой стороной чтобы восстановить вот эти синаптические связи которые там были потеряны в другой половине и идет реальный компенсаторный момент и люди начинают разговаривать и идет восстановление клеток и это просто вот ну, доказано это в больницах ну, нормальных больницах Поэтому, как бы, если ребенок левша, ну, а тем более, если он левша, то реально, это уникальность, это надо приветствовать. Но вот этот год, наверное, стал ей, там, измениться, ну, так воспринимают, там, учителя. Да, у меня даже где видео он... на ютубе где-то есть, где он там стоит, это этот дом там рисует, там, залез на место. Ну, так вы переучили в итоге, да? Он... Нет, нет, это воспитатели все переучили, а сейчас, ну, все... как бы, я им говорю, ну, вот, ты вот этот... То есть, например, у него клюшка, у него другой хват. Никак Не как прошу. Это клюшка, как у mm -hmm. левши хват. Uh, например, футбол играет как левша, пишет правой рукой. То есть у него вот так вот то, mm -hmm. и, то так. да, по сути? Mm -hmm. Но у нас же даже упражнения, да, у них именно на двух руках делаются, чтобы развить эти центры мозговые. Мы ну, не знаю вообще это же какие должны быть обставы. Да, да, к сожалению, такое тоже должно быть. Ну что, 20 минут перерыв?